Говорил Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Начни с себя». Все мы любители покритиковать мир. Каждый из нас постоянно выказывает свое недовольствие этому миру. Он недоволен людьми, ситуациями, миром вокруг вообще. Очень часто для людей мир вокруг плохой. Но это говорит лишь о том, что на самом деле проблема в человеке. Мир здесь ни при чем. Он прекрасен. Все мы прекрасны и каждый прекрасен в отдельности. Важно лишь изменить свое отношение к этому миру. Обратить внимание, прежде всего, нужно на себя. То есть, если все вокруг плохие, вы должны понять, что дело в вас. Если вы хотите изменить мир, вы должны изменить, прежде всего, себя. Очень важно понимать. К примеру, вы хотите вороться за мир. Будут ничтожными ваши попытки, если вы выйдете на площадь неким баннером, на котором будет написано, что вы против войны, вы за мир. Вы ничего в этом не измените. Вы боретесь с последствиями. Но нужно бороться с первопричиной. В этом случае вы должны изменить себя. Вы должны пропагандировать мир и жить по этим же заповедям. Вы должны быть примером другим людям. Обязательно должны найти единомышленников. Появить идею мира этим единомышленникам и вместе действовать за мир. Подавая пример миллионам, все более и более, набирая количество единомышленников в ваш круг, постепенно вы дойдете до больших количеств людей, до больших площадей. Вы добьетесь того, чтобы мир изменился. Если вас будет много, вы будете все вместе поддерживать одну идею. Вас увидят и услышат, к вам прислушаются. И вы что-то сможете сделать. К примеру, вы решили пропагандировать здоровый образ жизни, спорт. Если у вас будет обвисло живот, если вы будете ленивы, сигареты в зубах будете рассказывать о том, каков спорт, как он полезен, как он меняет людей, вы ничего не добьетесь. Вы должны начать с себя. Вы должны быть примером людям, личным примером. И своим личным примером вы должны людям показать, что вы занимаетесь спортом, вы им живете, вы им дышите. И опять же, вы должны найти единомышленников изменить их вместе с этими единомышленниками, менять умы людей, менять жизнь вокруг, изменяя людей, их мышление и мировоззрение, их, их отношение к жизни. Понимаете? Если вы боретесь за чистоту, вы также должны начать с себя. Ни в коем случае не критикуйте людей за их поступки или бездействие, которые приводят к засорению окружающего мира или той территории, на которой вы живете. Никогда им не говорите, что не грязное, что не свиньи. Не вступайте с ними в конфликт, не учите их жизнь, жить. Будьте им личным примером. Покажите, как вы умеете жить, как у вас получается жить чисто, красиво, как ваша территория придомовая или ваше рабочее место хорошо выглядит и всегда находится в чистоте. Таким же образом найдите больше единомышленников и влияйте на них. Пытайтесь их изменить, этих людей своим личным примером, своим участием, пропагандой той жизни, которую вы действительно проповедуете, и у вас появится больше единомышленников, тогда вы сможете обратиться в местные органы власти. Выше, выше, выше, тем самым добьетесь своим количеством, своими петициями всевозможными, вы добьетесь того, что вас услышат центральные органы власти. И вот таким вот образом, эффективно, вы добьетесь изменения этого мира. Никогда не критикуйте людей за то, что они делают, как они себя ведут, как они живут. Не имеет значения, какие они. Важно, кто вы. Если вы выбрали свою линию жизни, если вы выбрали какой-то образ мышления, вы людям своим примером должны показать, что этот образ жизни и мышления эффективен, он полезен, он безопасен. Найдите единомышленников. Найдите приверженцев, с которыми вы будете менять умы людей, их поведение, их характер, их мировоззрение и отношение к жизни. Когда вас будет много, вот тогда вы начнете менять мир. А пока начинайте только с себя, понимаете? Глупо критиковать людей за то, что они не такие, как вы хотели бы их видеть. Вы, вы критикуете себя за то, что вы не такой, каким бы вы хотели видеть себя. Вам же никто не предъявляет претензий в том, как вы живете. Если вы хотите что-то изменить, то вы должны это показать примером. Вы должны менять людей менять их образ мыслей. Вы должны бороться с первой причиной, а не с последствием. То есть любая задумка, которая, вы хотели, как вы хотели бы, привела бы к изменению какой-либо какой ситуации, должна начинаться с того, что вы меняете себя. Вы ставите цель, рисуете некие планы. И своим образом жизни, своим поведением, своим мышлением, своими поступками вы должны людям показать, что вы задумали. Вы должны людям показать, и доказать, что ваше поведение, вас, ваш новый образ жизни эффективен, полезен для общества, он нужен, он необходим. И когда вы найдете приверженцев, ваши идеи, когда у вас появится масса единомышленников, вы должны менять людей, их отношение к жизни. И постепенно мир вокруг изменится. Все работает только так, никак не иначе. Критиками, спорами, конфликтами, агрессией вы ничего не добьетесь, кроме как... Заведете еще больше себе новых врагов. Вас не услышат, вас не поймут. Вас отвергнут, вы будете один. В своем одиночестве вы задохнетесь даже в той благородной с виду идее, о которой вы решили задуматься, ту, которую вы хотите продвигать в людь, в жизнь. Еще раз, хотите изменить мир, начните с себя. Хотите изменить мир внешний, измените мир внутренний. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.